Сегодня будем урубить дерево, которое, как мне кажется, будет сухим, то есть мертвое дерево, для того, чтобы топить ее дом. Нет, это живое дерево. Оказывается, она живое. Это дерево. Берем только мертвое дерево, сухое, потому что если топить на сырое дерево, то она будет давать очень мало тепла. Вот нашел одно дерево. Вот. это мертвое дерево, у нее нету этих, этих стволов, этих иголчатых хой. значит это мертвое дерево. Вот этот, вот эти иглы, они предназначены, чтобы Энергия молнии, когда распространяется по поверхности Земли, энергия вот, вот этих Ой выходит и ночью светится И так она создает кислород Вот эти зеленые а этот кислород превращается в, эти, в кончиках этой стрелы в озон Так мы получаем озоновый слой Ну вот, например, ученые говорят, что несколько миллионов лет понадобилось, чтобы энергия молнии создала слой озонового слоя. А если энергия выходит от всех этих иголок, энергия молнии, которая распространяется по поверхности Земли, то достаточно нескольких сто лет чтобы появилась а, этот новый озоновый слой теперь смотрим как бы направление куда она упадет то есть это у нас вертикаль а это вот она упадет значит в ту сторону тогда мы будем рубить вот отсюда чтобы она упала вон стоят еще деревья тоже э, которые погибли ну, мне достаточно этого но у нее там этот был уже трухлявая вот эта пень поэтому она быстро быстро сломалась вот вот какое у меня теперь дерево сейчас я ее отрезаю на на четыре там части и несу домой Примерно вот такая вот отрезка. Сначала бьем снизу, вот этой, вот этой половины бьем снизу, а потом вот с этой половины бьем сверху вот так и так далее. Из, из, из одного сухого дерева мы получили целых пять бревен это чистое бревно и она очень сухая вот это ее корка она как бы полностью с него снята вот этими сначала ее, вот эти съедают жуки, короеды, а потом дятель приходит и он этим своим клювом все это вытаскивает и червей кушает. Поэтому специально это все готовится на, на дрова. На, швыр... на швырки для печки вот сейчас берем бревно идем домой сейчас в Якутии резко охлаждается воздух до температуры минус 50 градусов а потом резко дует сильный ветер раньше такого никогда не было сначала холодно потом тепло сначала холодно потом тепло а потом включаю телевизор смотрю по всей России и, и даже по всему миру идет этот самый снег там холод на самом деле Виновата не экология, не аномалия, а отсутствие кислорода. Если нету кислорода, то этот э, полярное сияние не успевает создать достаточно. кислорода из озонового слоя, поэтому этот кислород кончается и уже как бы нету такой прослойки. Ну, допустим, зимой как бы, если кислорода нету, она как бы сжимается и воздух становится сухим, то есть то есть между небом и землей эта прослойка холодного воздуха снижается. Ну вот, где-то примерно вот такое у меня объяснение всего происходящего. То есть, чтобы не было наводнений и таяния снегов, чтобы не было этих э, алкоголизма из-за увеличения дегидротестостерона от холода чтобы не было всех этих несчастий, которые приносит холод на самом деле не холод приносит несчастье а незнание людей справляться с холодом если человек умеет справляться с холодом ну, как тут у нас в Якутии, тут у нас постоянно холод, холод. И если, допустим, сегодня я не, при... не принесу эти дрова с леса, то к утру мы все умрем из-за холода. Ну, примерно вот так, да. И чтобы не умереть, приходится как бы по-разному выкручиваться, сложившиеся ситуации если это ночь идем к ночью в лес урубим дрова ну вот так примерно и главное что главное это знание а знание она то дается не всякому тем, кто служит валом, сидит перед экраном телевизоров. Ему вряд ли это понять. Вот так. И таким образом отапливаем помещение. Ну, вот Обычно говорят темно, темно. На самом деле вот есть такое полнолуние называется. Вот лампы кругом светодиодные. Вот. Даже у меня вот эта лампа стоит. Высоко-высоко на, на дереве. Вот. И у меня еще есть этот светодиодная лампа, вернее фара, и как бы темно, не темно, это уже без разницы.